Но Кентарс подписала соглашение о продаже татнефти своего российского бизнеса без учета налогов. Сумма сделки составит около 400 миллионов евро. На окончательную цену покупки влияют, среди прочего, корректировка чистых денежных средств и оборотного капитала, а также изменение обменного курса рубля евро, сообщает головной офис финской компании в своем пресс-релизе. Сделка еще не завершена. Ее должны одобрить регулирующие органы, поэтому сроки и условия продажи пока не ясны. Сама же Nokia Tires объявила о контролируемом уходе из России еще в июне, хотя завод во всей ленинградской области не останавливался, но поставлять шины в страны Евросоюза запрещают санкции. Между тем, российская площадка мощностью 16 миллионов покрышек в год была основной для финской компании, обеспечивая 80% выпусков всех легковых шин Nokia. Лишившись возможности экспортировать товар с завода в Ленобласти, марка наращивает производство в Финляндии и США. Российские активы Nokia за второй квартал года обесценились на 300 миллионов евро. Оставшиеся в России и Беларуси активы на конец третьего квартала компания оценивает в 480 миллионов. После закрытия сделки весь персонал перейдет новому владельцу, и Nokia прекратит деятельность, которую вела в России с 2005 года. Однако по данным газеты Коммерсант, финны оставили себе опцион на возвращение. Что касается Татнефти, то ранее она уже выпускала покрышки под брендом Kama Tires, но в мае этот бизнес был продан Татнефтехиминвестхолдингу, полу полугосударственной структуре, координирующей деятельность предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана. А Татнефть, Нефтехим и Нижнекамскшина попали под санкции. Пока не ясно, сможет ли Татнефть загрузить работой огромный завод Nokia, мощность которого всего лишь в половину меньше, чем потребляет весь российский рынок. А главное, какие шины там будут выпускаться. В отличие от ленинградского завода Nokia, который все это время работал, ульяновский завод он простаивает с 18 марта. И только сейчас японская компания решила его продать. Официально сообщается, что инициирован процесс поиска местного покупателя. Запущенный в 2016-м завод в прошлом году отработал на полную катушку, выпустив 2 миллиона шин, 20% которых ушли на экспорт. Недавно мощность была увеличена до 2 миллионов 400 тысяч покрышек в год. Это третий по величине шины завод в России. Бриджстоун уверяет, что на Россию приходилось 2% мирового оборота компании и уход с нашего рынка не скажется на консолидированном прогнозе на 2022 год.